Друзья, всем привет! С вами Уголок Автолюбителей. В сегодняшнем видео мы будем делать работу над ошибками. Как-то раз мы ставили эксперимент, отмоет ли кола с ментосом ржавчину. Так вот, у нас ничего не вышло. Многие писали о том, что кола какая-то бракованная, и либо у нас технология какая-то не такая. В общем, в этом ролике мы хотим исправить все свои ошибки. И для этого нам понадобится емкость с Кока-Колой и Пепси-Колой. И в эти стаканы мы опустим ржавый болт. И посмотрим, что работает, а что все-таки нет. И действительно ли это наша ошибка, либо действительно ли этот способ полностью нерабочий и исключаем его из своего поля зрения. Друзья, начинаем эксперимент. Расскажу вкратце, что сейчас у меня находится на столе. С левой стороны у меня гайка, болт, шуруп, яйцо в стакане и Кока-Кола. С правой стороны то же самое, болт, шуруп, гайка, яйцо, только Пепси-Кола. И сейчас мы будем заливать эти жидкости в емкость. Мы все заранее приготовили, красиво разложили, и вместе с вами будем ждать итоги эксперимента. Наглядно видно, как наш подопытные заржавели, и хотелось бы понять, что же лучше уберет ржавчину и уберет ли вообще, кола или пепси. Итак, начинаем. Вливаем колу, затем пепси. Наливаем полностью. А где находится яйцо второй категории, наливаем до половины уровня яйца. Теперь то же самое делаем с пепси. И яйцо также до половины. Также в стакан с колой и пепси мы положим по гайке и шурупу. И через три дня посмотрим как уйдет ржавчина или не уйдет. А теперь оставляем на три дня. В первый день эксперимента мы каждую минуту подходили и смотрели, изменилось ли что с нашим содержимым. Но ничего в первый день колоссального не произошло. Второй день эксперимента стало намного интереснее ситуация, так как Pepsi и Cola поменяли свой оттенок на более светлый, появился осадок, и мы, честно говоря, боялись, что появится запах. Продержали мы наше содержимое чуть больше трех дней, и сейчас я вам все подробно расскажу, что же получилось. Ребята, прошло больше чем 3 дня, целая неделя. Мы решили подождать больше времени. Что же произошло с нашей пепси и колой? Сначала посмотрим, где у нас были емкости с яйцами. Смотрите, цвет, что кола, что пепси поменяла. Практически стала прозрачной, как вода. К этому мы вернемся чуть позже. Самое интересное. Убрали ли эти жидкости ржавчину. Жижа, честно говоря, приобрела очень странный оттенок. Появился осадок, где coca кола осадка больше. И давайте достанем колесные болты и посмотрим, в каком они сейчас состоянии. Честно говоря, даже руки вот в эту жижу опускать не очень хочется. Смотрите-ка, по-моему, это работает. Сейчас мы помоем их под краном и посмотрим, насколько тщательно все-таки они очистились нашим чудесным средством. Колы и пепси. Ржавчина, кстати, остается на пальцах, и, возможно, после того, как мы их опустим в чистую воду, они прям заблестят. Будем на это надеяться. Пошли мыть. Выливаем емкость с Кока-Колой. Фу, какой мерзкий осадок. Ржавчина осталась в стакане. Вместе с осадком она смешалась. Давайте включим воду и посмотрим, в каком состоянии наши подопытные. сначала гайку. Смотрите, наглядно видно, что ржавчина отстала кусочками. Возможно, нужно больше времени держать в кока-коле и отойдет вся ржавчина. Шуруп также кусочками приобрел блестящий вид, но не весь. болт тоже немного очистился от ржавчины, но хочется посмотреть, когда они будут сухие. Ребят, теперь эксперимент со стаканом с Pepsi. Выливаем жидкость. Здесь, кстати, выливается меньше осадка и ржавчины. И смываем все водой. С пепси-колы дела обстоят хуже, блестящих элементах на наших подопытных намного меньше, а значит, средство это работает хуже. Сколько нужно держать в пепси-коле, чтобы все отмылось никому не известно. И есть ли смысл, если Кока-Кола работает лучше. Подождем, когда высохнет. Смотрите, сколько образовалось осадков. Яйцо непонятного цвета снизу стало. Сейчас я вам покажу. Цвет яйцо наглядно видно, что поменяло. Она стала темнее. Возможно, кстати, на Пасху. Это классный способ их окрашивать. Скорлупа на ощупь не стала мягкой. Она сохранила свою жесткость. С пепси-колой. Здесь осадка меньше, жидкость вообще непонятного, противного цвета загустела. Давайте посмотрим, как чувствует себя яйцо. Смотрите, яйцо лопнуло. Для окраса яиц этот способ точно не подходит. Фу, какое оно мерзкое. Но оно, к счастью, не стухло и ванизма у нас тут нет. скоттл из-за этого мягче не стало. Итак, друзья, сравнительный эксперимент показал, что кока-кола лучше справилась с ржавчиной. Это наглядно доказывают наши подопытные. Но, к примеру, как летний прохладительный напиток, я бы все-таки рекомендовала пепси. На мой взгляд, он менее вредный и меньше нанесет вреда вашему здоровью. На этом все, эксперимент закончен. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и подписывайтесь еще на уведомления, чтобы не пропустить новые ролики. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.